Все очень просто. Как я уже говорил, Кирин Тор, готов подвергнуть ряд деревенец строго изоляции. Я не допущу этого, пока у меня не будет веского подтверждения ваших слов, посол. Людям Лордерона выпало слишком много испытаний, чтобы теперь становиться пленниками в своих же собственных землях.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 Да хранит вас божественный свет, принц Артес Ну что будет с теми, кого взяли в плен? Не беспокойся, мы спасем их Они вернутся домой целыми и невредимыми Принц Артес, лорд Утор ждет вас у лагеря орков Он говорит это срочно Да, с вами не соскучишься Вперед! А, ты как раз вовремя. Я отправил двух лучших рыцарей на приговоры с вождем орков. Они должны будут вот, вот вернуться. Проклятие, эти орки никогда не сдадутся. Тогда в атаку и уничтожим этих тварей. Запомни, орки, мои паладины...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 Мы рады встрече, добрый человек. Хочешь поохотиться с нами? И какая же дичь нужна гномам в этих лесах? Мы ищем черного дракона. Говорят, что его кровь наделяет клинок силой огня. Если ты поможешь моим друзьям, мы с радостью поделимся с тобой добычей. Пожалуй, огненный клинок мне не помешает. Дракона, которого мы ищем, зовут Сиренокс. Теперь он не уйдет. Вы осмелились бросить мне вызов! С каждым поколением смертные становятся все более безрассудными. Я перекую ваше оружие. От меня оно будет разить врага огнем. Глупец!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 Пусть эта жертва смягчит гнев демонов. Безумные твари, вам никогда не уйти от... Убить орков! Уничтожить их всех! Ты исправился, мой мальчик. Люди запомнят эту победу. Не знаю, Утар. Орки приносили в жертву крестьян. Похоже, они пытались призвать демонов. Орки цепляются за старые традиции.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 Я уже говорил тебе, что не желаю слушать эту чушь. Ах, значит, я попусту трачу время. Больше не нужно прятаться Джайна. Он улетел. Простите, учитель, я услышал ваш разговор и. Я и рассчитывал на твое любопытство, дитя.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 Вы уверены, что ваша знакомая все-таки появится? Уверен. Джайна всегда немного опаздывает. Мы должны помочь ей. Уберите меч, капитан. Она сумеет постоять за себя. Господа, я рад представить вам мисс Джайну Праудму, а воспитанница Тора —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 Готовьте щиты! Стрелы не пробьют их! Защищайтесь! Скелеты? Уничтожить их немедленно! Что это за твари, сержант? Нежить, милорд! Вся деревня словно обезумела! Мы старались защитить жителей, но... Кажется, мы нашли корень всех зол. Кажется, будто вся земля вокруг амбара пропитана смертью.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 Мы раскрыты, братья. Уходите и продолжайте действовать по нашему плану. Увы, я не могу остаться с вами. Меня ждут дела. Кажется, это создание собрано из кусков разных тел. Давай сначала убьем его, а потом будем рассматривать. Спи Что это было?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 Груз уже отправлен. Мы опоздали. Наивный глупец. Моя смерть ничего не изменит в целом. Теперь, когда покорение этих земель началось... <связь>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 Не беспокойтесь, милорд. Зерно уже раздали крестьянам. О, нет. Так значит, эта чума не убивает людей. Она превращает их в зомби. К оружию. Принц Артас, армия Тьмы на подходе. Ни шагу назад. Мы воины света. Мы не должны отступать. Свет придает мне силы. За лорда Рон! За короля! Удар! Ты даже не представляешь, как вовремя ты появился. Рано праздновать победу, сынок. Бой еще не закончен.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 Тише, мой мальчик, и смотря на всю твою храбрость, тебе не удастся в одиночку победить того, кто командует легионами мертвых. Тогда счастливо оставаться, Утро. Я ухожу. С тобой или без тебя? Приветствую тебя, юный принц Нам нужно поговорить У меня нет времени Послушай меня, мальчик Это королевство обречено Тьма уже спустилась на землю И ничто не в силах остановить ее Если ты действительно хочешь спасти свой народ Уводи его вдоль моря на запад Бежать? Мое место здесь! Среди моих людей И я буду защищать их Значит, ты уже сделал свой выбор? Запомни Чем яростнее ты будешь бороться с врагами Тем быстрее твои друзья окажутся во власти Повелителя Прости меня за то, что я пряталась, Артас Я просто хотела... Молчи! Я ощущаю в нем огромную силу, Артас. Может быть, он прав? Может быть, он действительно знает, что произойдет? Его слова не заставят меня покинуть родину Джайна. Меня не волнует, на самом ли деле этот безумец может видеть будущее. Пошли. Я рад, что ты все-таки решился, Утор. Следи за языком, юноши. Хоть ты и принц, но ты еще и плодин. А в Ордене я пока еще старше тебя. Как будто я не помню. Послушай, Утор, я должен рассказать тебе кое-что про чуму. О нет, мы опоздали. Все эти люди заражены чумой. Сейчас это еще незаметно, но скоро все они превратятся в зомби. Что?! Весь город должен быть уничтожен Как ты мог даже подумать об этом? Должен быть какой-то другой путь Проклятие Утар! Как будущий король, я приказываю тебе очистить этот город от солдат тьмы Пока ты еще не король, юноша Но этот приказ я не выполнил бы Будь ты хоть трижды королем Тогда я должен расценивать это как измену Измену? Ты совсем лишился рассудка, Артес? Да? Лорд Утор, властью данные мне по праву наследования. Я отстраняю вас от командования и освобождаю от службы ваших Артес, рыцарей. Ты не можешь Это просто. Это уже сделано. Те, кто действительно хочет спасти эту землю, за мной! Остальные убирайте с глаз! Ты пересек опасную черту, Артес. Джайна. Прости, Артес. Я не могу смотреть на то, что ты собираешься сделать. Я ждал тебя, юный принц. Я Малганус. Как видишь, твои люди отныне принадлежат мне. Дом за домом я порабощу этот город, и огонь жизни угаснет здесь навсегда. Я не допущу этого. Лучше эти люди погибнут от моей руки, чем станут твоими рабами после смерти. Сейчас мы покончим с этим, Малганос, Один на один. Храброе сердце. К несчастью для тебя, мой юный принц, все только начинается. Собирай свои войска и отправляйся за мной в Царство Вечных Снегов, в Нортренд. Там мы и уладим все наши дела. Там ты узнаешь свою судьбу. Будь ты проклят, Малганус! Я отыщу тебя и на краю земли! Ты слышишь меня? На краю земли! Сколько мертвых. Не могу поверить, что все это дело Рукартоса. Джайна! Джайна Праудмур! Джайна! Лортута? А, Джайна. Я знал, что найду тебя здесь. Девочка моя. Куда он отправился? Куда он увел наш флот? Он приходил ко мне перед отплытием. Я умоляла его остаться. Говорила, что это может оказаться ловушкой. Куда он ушел? В Нортренд. Он отправился в Нортренд, чтобы сразиться с Малганусом. Черт бы побрал этого мальчишку! Я должен рассказать обо всем королю. Не вини себя, девочка. Ты не могла ничего изменить. Дела преданы земле. Их души нашли упокоение. Но не стоит обманывать себя. На севере твоего юного принца ждет только смерть. Ты... Артас, сделай то, что считает единственно правильным. Быть может, это и похвально. Но желание спасти мир приведет его к гибели. Теперь все зависит от тебя, молодая колдунья. Ты должна возглавить людей и вести их на запад в древние земли Калимдора. Только там ты сможешь сразиться со злом и спасти этот мир от вечной тьмы. Неужто свет... Покинул эту землю. Здесь почти не видно солнца. Ледяной ветер пробивает до костей, а вы даже не дрожите. Милорд, с вами все в порядке? Все войска высадились, капитан. Почти. Только несколько кораблей... Очень хорошо. Наша основная задача — разбить лагерь и организовать оборону. Мы должны быть готовы ко всему. А, золотой рудник. Здесь мы разобьем наш лагерь. Враг атакует! В укрытие! Воим Света! Так вы не ожившие мертвецы, вы все живые! Мурадин? Мурадин злотовородый? Уж не ты ли это? Проклятье, парень! Я и подумать не мог, что именно ты придешь спасти нас! Спасти? Мурадин, я даже не знал, что ты здесь. Все равно, мой мальчик, мне понадобится твоя помощь. Мы разделились, когда отряд угодил в засаду. Один я не справлюсь. Можешь рассчитывать на меня, Мурадин. Вперед. Это они. Они все еще сражаются. Вперед. Гномам нужна помощь. Послушай, Мурадин. А что ты вообще здесь делаешь? Знаешь, парень, где-то здесь среди снега и льдов скрыты древние врата. Говорят, они ведут в тайное место, где хранится рунный клинок Фростборн. Мы пришли сюда, чтобы найти этот клинок. Но чем ближе мы подходили к вратам, тем больше врагов вставало у нас на пути. Принц Артас, мы не нашли следов Малгануса. Неважно. Он не может прятаться вечно. Капитан... Я хочу, чтобы здесь был разбит наш лагерь Слушаюсь, милорд Прошу меня простить, посол Но принцы сейчас нет в лагере Что привело вас в это мрачное место? Согласно королевскому указу все ваши люди должны немедленно вернуться в Лордерон. Лорд Утер убедил короля отозвать эту экспедицию. Только прибыли и сразу обратно? Да. Мои люди докладывают, что дороги, ведущие к побережью, стережет армия тьмы. Вам придется искать другой путь кораблям. К черту нежить! Мы пробьемся через лес, парни! Капитан, почему ваши солдаты не на посту? Милорд, по требованию лорда Утера, ваш отец отзывает войска. Утер отзывает мои войска? Без армии я не смогу победить Малгануса! Необходимо сжечь корабли, прежде чем люди доберутся до берега. Не слишком ли это круто, парень? Сжечь дотла! Никто не отправится домой до тех пор, пока наша миссия не будет выполнена! Для того, чтобы пробиться через эту толпу, нам понадобится больше людей. Я видел здесь несколько лагерей наемников. Может быть, кто-нибудь из них присоединится к нам за соответствующую плату? Будь проклят, Утор, за то, что он заставил меня пойти на это. Принц Артес? Эм, вперед, мои воины! Враги сожгли наши корабли и отрезали нам путь домой! Уничтожим их во имя Лордорона! Проклятые твари! Уничтожим их! Наши корабли уничтожены. Что нам теперь делать? Слушайте меня, вы все! Мы не можем вернуться домой! Спасти нас может только победа! Мы останемся здесь или погибнем! Теперь возвращайтесь в лагерь и занимайте свои посты. Ты солгал своим людям и предал наемников, которые сражались за тебя? Да что с тобой происходит, Артес? Неужели жажда мести настолько затмила твой разум? Пойми меня, Мурадин. Если бы ты видел, во что Малганус превратил мое королевство. <мыл> <решев> <решев> <решев> Темный властелин предсказал твое появление. Здесь окончится твой путь, мальчик. Во льдах, на вершине мира. Здесь тебя ждет бесславная гибель. Плохо дело. Мы окружены. У нас еще есть шанс. Помоги мне добыть Фростмор. Если он и в самом деле так хорош, как ты рассказывал, мы сможем переломить ход боя. Не нравится мне все это, но я обещал идти с тобой до конца. Капитан, я должен оставить лагерь. Держите оборону до моего возвращения. Возвращайтесь назад, смертные. Здесь вы не найдете ничего, кроме собственной гибели. Не думаю, что после всего пережитого что-то еще способно испугать нас. Думай, что хочешь, но вы не пройдете. Возвращайтесь. Пока еще не слишком поздно. Все еще пытаешься защитить свой меч? Нет. Пытаюсь защитить тебя... от него. На нас напали! Смотри, Мурадин! вот оно, наше спасение! Погоди, парень. Здесь э, на постаменте надпись. Это... Предупреждение? Здесь говорится, э, «Тот, кто поднимет этот меч, познает на себе его силу. Подобно рассекающему плоть клинку, будет она терзать его душу». Я должен был догадаться, этот меч проклят. Давай выбираться отсюда! Я с радостью приму на себя проклятие, если это поможет спасти мою родину! Оставь его, Артус! Забудь об этом и трубе отступления. Люди вернутся домой. К черту людей! Я буду мстить, и никто не встанет у меня на пути. Даже ты. Теперь я взываю к духам этого места. Я отдам вам все и заплачу любую цену, если вы поможете мне спасти мой народ. Принц Артес, где Мурадин? Мы больше не можем сдерживать их натиск! Мурадин мертв. Мужайтесь, капитан. Враг не сможет противостоять мощи Фростморна. Так ты все-таки решил заплатить за этот меч жизнями своих друзей? Как и предсказывал темный властелин. Ты сильнее, чем я думал. Не трать слов понапрасну, Малганус. Теперь я слышу только голос моего меча. Ты слышишь голос темного властелина? Он говорит с тобой через этот меч? Что он сказал тебе, юный принц? Что сказал тебе повелитель тьмы? Он сказал, что пробил час отмщения. Что? Он не мог. Все кончено. не придется страдать ради своего народа и нести бремя этой короны и я позабочусь обо всем Что ты делаешь? Я становлюсь королем ответить. Это королевство будет уничтожено, и на его обломках возникнет новый порядок, который станет основой мира. своим не верю. Малганус! Не знаю, как тебе удалось спасти но... Успокойтесь, принц Ардес. Меня зовут Тикондрус. Я повелитель ужаса, как и Малганус, но я не враг вам. Напротив, я пришел вас поздравить. Поздравить? Ты прекрасно справился с испытанием. Убил отца, отдал эти земли во власть тьмы. Короля мертвых радует твой энтузиазм. Да, все, чем я дорожил в своей жизни, я принес в жертву ему. И ничуть не жалею об этом. В моем сердце нет места для стыда и раскаяния. Рунный клинок, покоящийся в твоих ножнах, был выкован королем мертвых. И знаешь, зачем? Чтобы поглощать души смертных, твоя душа стала первой. Ну что ж, души мне не жаль. Я проживу и без нее. И что же от меня нужно королю? Тебе предстоит возродить культ проклятых. Среди чернии скрывается множество последователей этого культа. Собери их, и я расскажу тебе, что делать дальше. Приветствую вас, повелитель. Келтузет предупредил нас о вашем появлении. Келтузет? Как он узнал? Будьте осторожны, если горожане увидят ваших слуг, они позовут стражу, и тогда нам не избежать боя. Нежить вернулась! А принц Артес? Будь ты проклят изменник! Отомстим за короля! Загляните на кладбище. Нет! Те, кто похоронен там, будут служить вам верой и правдой. Как ты мог убить собственного отца? Проклятый принц! А -а -а! Нам повезло. Здесь есть несколько свежих могил. Именем короля мертвых восстань! Чего? Тревога! Не жить! Ты всех нас предал! Не жить! Будь ты проклят, нелюдь! Прекрасная работа, рыцарь. Культ проклятых почти возрожденным. Лордерон лежит в руинах. Не понимаю, зачем нам теперь эти фанатики. Они еще пригодятся тебе. Для чего? Ты отправишься в Андерау и найдешь останки их бывшего хозяина, некроманта по имени KaltuZ. Это? С помощью этой машины мы перевезем останки нашего господина. А не проще будет оживить его сразу? На месте! Прошу меня простить, повелитель, но существо, обладающее силой Келтузеда, можно воскресить лишь вместе месте сосредоточения магических сил. В этих землях нет таких мест. Ладно, я понял. В путь! Артес! Прекрати это безумие, пока еще не поздно! С дороги, брат! Я пришел за парой старых костей и не хочу, чтобы мне мешали! Не могу поверить, что когда-то мы называли тебя своим братом. Нужно было сразу понять, что избалованному принцу не место в рядах Ордена. Ты осквернил имя Серебряной Длани! Серебряной Длани! Следуй за мной, Некромант. Силы, которым ты когда-то служил, вновь призывают тебя. Я говорил тебе, моя смерть ничего не изменит. Что за... кто это говорит со мной? Это я, Келтузет. Я рад, что не ошибся в тебе, принц Артес. Вас только за смертью посылать, принц. Останки почти разложились. Мы не довезем их до Кельталаса. Кельталаса? Да. Только сила Солнечного Источника Эльфов может вернуть Келту Зеда к жизни. И что нам делать? У паладинов хранится особая урна. В ней мы привезем останки некроманта в нужное место. Добудь ее. Как скажешь. Проклятый Изменник! Ты недостоин имени своего отца. Не знаю, почему Утор поручился за тебя. Ты втоптал в грязь его доброе имя и заслуживаешь смерти. твой отец правил этой страной 70 лет. А ты уничтожил все за несколько дней. Как трогательно, Утор. Отдай мне урну, и ты умрешь без мучений. В ней прах твоего отца, Артес. Неужели ты осмелишься вновь оскорбить его память? Ха, я и не знал, что в этой урне. Но это не важно. Так или иначе, я получу то, зачем пришел. Надеюсь, для тебя уже приготовлено место в аду. Боюсь, мы этого никогда не узнаем, Мутор. Все дело в том, что я собираюсь жить вечно. Отлично. Теперь ты можешь отправляться в Кельталас. Ничего ему не рассказывай. Меня можешь слышать только ты. Не доверяй повелителям ужаса. Они служат королю мертвых тюремщиками я все расскажу тебе когда вернусь в этот мир И Кондрус, Все идет как задумано. Лорд Архимонд требует отчета. Молодой рыцарь хорошо послужил нам. Даже слишком хорошо. Не удивлюсь, если у Нерзула имеются на него особые планы. Этот человечешка так же недолговечен, как и прочие смертные. А Нерзул не посмеет вмешиваться в наши дела. Плеть должна выполнить свое предназначение. Если мы утратим контроль над ситуацией, Архимонт оторвет нам головы. Поверь, брат, ни король мертвых, ни его прислужники не помешают пришествию легиона. Проследи за этим. Лорд Архимонт не прощает ошибок. Прекрасный вечный Кельталас. В последний раз я был здесь еще мальчишкой. Будь осторожен. Скорее всего, эльфы уже ждут тебя в засаде. Эти тщедушные создания нам не помеха. Их трупы только пополнят ряды нашей армии. Не будь слишком самонадеянным, рыцарь. Эльфов... Нельзя недооценивать. Поживем, увидим. Приведите пленного. Как попасть в твои земли, эльф? Для тебя, падший принц, наши земли закрыты. Непроходимые леса стерегут их границы. Но главной преградой у тебя на пути станут эльфийские врата. Твои драгоценные врата задержат меня не дольше, чем какие-то деревья. Пригоните труповозки! Мы сами проложим путь. Сила этого места велика. Убей эльфов. Сравняй их дома с землей. Разбей здесь собственный лагерь. Тебе не найти лучшего места. С удовольствием! Враг приближается! Предупредите стражу! Вам здесь нечего делать. Я Сильвана. Советую вам повернуть назад. Это тебе надо повернуть назад, Сильвана. Перед тобой сама смерть. Делай, что хочешь. Эльфийские врата, ведущие в наше королевство, надежно защищены. Тебе не пройти. Нежить наступает. Найдите Сильвану. Вот мы и добрались до эльфийских врат. Смелее в бой! Никакой пощады! Эльме Эмбартене. Отходим ко вторым вратам. Отступаем. Эльфийские врата пали. Вперед, мои воины! Вперед, К победе! Отходим к лесу. Ты прошел через эти врата, но следующие тебе не по плечу. Внутренние врата Сильвергарда открываются особым ключом, который тебе никогда не достать. Ты зря теряешь время, женщина. Нельзя остановить неизбежное. Думаешь, я убегаю от тебя? М -м, сразу видно, что ты никогда не имел дела с эльфами. Проклятая девка! Мы должны перебраться через реку! Наконец-то! Ворота открыты. Как только мы разделаемся с Сильваны, эльфийские земли будут нашими. Будьте вы прокляты твари! Что же нужно, чтобы остановить вас? Эта женщина начинает действовать мне на нервы. Ты отлично справился, но главное испытание еще впереди. А я все думал, когда же ты появишься? Я должен следить, чтобы ты выполнял свою работу, а не делать ее за тебя. Я доберусь до солнечного источника и без тебя, Повелитель. Как знаешь. Но будь осторожен. Источник — это бассейн, наполненный мистической энергией. Эльфы черпают из него свою силу. Они будут защищать его до последнего. Думаешь, он знает, что ты мне помогаешь? Я полагаю, он что-то подозревает. Он привык не доверять никому и ждать худшего. А теперь соберись. Час моего воскрешения близок. Вы забыли о нас, негодяи, Аутеломе. Она упала. Она напоминает мне тебя, рыцарь. Заткнись, проклятый призрак! Лорд Артес. Похоже, эльфийка собирается вызывать подкрепление. Этого нельзя допустить. Ищите ее гонцов. Ни один из них не должен добраться до города. Жители Сильвергарда! Я предложил вам сдаться, вы отказались. Так знайте, что сегодня ваш род исчезнет с лица земли. Сама смерть явила Свобитель эльфов. Восстань, Келтузет! Ты нужен королю мертвых! Я перерожден, как мне и было обещано. Король даровал мне вечную жизнь. Я выполнил свою часть сделки. Ты готов рассказать мне о повелителях ужаса? Конечно, но не здесь. У них повсюду есть глаза и уши. Нам нужно найти безопасное место. Ты не злишься на меня за то, что я когда-то убил тебя? Не будь глупцом. Король заранее предупредил меня о том, чем закончится наша встреча. Король знал, что я убью тебя? Конечно. Он выбрал тебя на роль главного героя задолго до того, как появилась плеть. Если он столь всемогущ... Почему он позволяет Повелителям Ужаса командовать собой? Они — слуги тех, кто создал нашего властелина. Огненных лордов Пылающего Легиона. Какого Легиона? Пылающего Легиона. Это могучая армия демонов, уже покорившая множество миров. Теперь... Они хотят предать огню этот мир. Наш Господин был создан, чтобы подготовить их приход, а Повелители Ужаса надзирают за ним. То есть эпидемия в Лордероне, цитадели Нортренда, бойня в землях эльфов — это все приготовление к приходу каких-то демонов? да. Со временем ты поймешь, что вся наша история лишь репетиция грядущей битвы. Идем. У нас много дел. Не пора ли мне узнать о второй части плана? Пора. Итак, мы сделали первый шаг. Создали плеть и уничтожили всех, кто мог противостоять Легиону. То есть войска Лордерона и эльфов? Именно. Теперь мы должны призвать повелителя демонов, который начнет Вторжение. И куда мы теперь направляемся? Неподалеку отсюда расположен лагерь орков из клана Черного Камня. На их территории находятся врата, ведущие в мир демонов. С помощью этих врат я смогу связаться с повелителем и получить от него новые указания. Легион послал мертвецов, чтобы испытать нас. Вперед, за Черный Камень! Мы, орки, истинные слуги Пылающего Легиона. А это безмозглая нежить, оскорбление для наших хозяев. Твои воины не справились, Дикарь. А теперь... Мы сотрем вас с лица земли. Он уронил какую-то книгу. Она магическая. Это книга демонов. Без сомнения, такие есть и у его приятелей. Я уже встречал орков, поклоняющихся демонам. Какую роль они играют во всем этом? Это очень сложный вопрос, молодой рыцарь. Достаточно сказать. Что они больше не нужны Легиону. Все дикари перебиты. Врата в твоем распоряжении, колдун. Взываю к тебе, Архимонт. Твой верный слуга жаждет лицезреть тебя. Ты произнес мое имя, колдун, и я пришел. Ты Келту-Зет, не так ли? Да, о великий. Это я призвал тебя. Прекрасно. Повелеваю, найди книгу заклинаний Медива, последнего из хранителей. Только его магия способна перенести меня в этот мир. Где нам искать этот фолиант, о великий? Ищите город смертных, что называется Долоран. Книга хранится там. На закате третьего дня ты начнешь обряд. Волшебники Керентора, я Артес, первый из рыцарей смерти Великого Короля Мертвых. Я приказываю вам открыть ворота и склониться перед силой плети. Приветствую тебя, принц Артес. Как поживает твой благородный отец? Лорд Антонидас, не нужно лицемерие. Мы ждали твоего визита, Артес. Волшебники создали ауру, которая уничтожит твоих мертвецов, если они попытаются подойти к городу. Твои фокусы не остановят меня, Антонидас. Отзови войска, или мы будем вынуждены показать свою истинную силу. Выбирай, рыцарь смерти Я чувствую, что защитные ауры поддерживают трое волшебников Если ты убьешь их, магия рассеется Мне больно смотреть на тебя, Артес Я избавлю тебя от боли, старик я же предупреждал. Ваши фокусы меня не остановят. Книга твоя. А теперь нам пора уходить. Скоро волшебники соберутся для последней атаки. Ты прав. Я начну обряд на закате. Логический круг приготовлен в точности по твоим указаниям. Ты готов начать обряд? Почти. Я уже дочитываю. Это просто невероятно. Автор знает о демонах практически все. Я подозреваю, что он был гораздо сильнее, чем думали его современники. Его силы не хватило даже на то, чтобы избежать смерти. Вот что главное. Главное достаточно того что сегодня мы завершим начатую им работу приступай небеса озаряют пламя региона барьер между мирами ослабевает. Легион послал нам на помощь адских кончих. Они в твоем распоряжении, рыцарь. Приди, лорд Архимонт. Приди в этот мир и позволь нам насладиться огнем твоей силы. Трепещите, смертное зло пришло в этот мир. Ты хорошо поработал. Мой план осуществился. Лорд Архимонд, все готово. Хорошо, Тикондрус. Король мертвых нам больше не нужен. Отныне ты будешь командовать армией Плети. Как вы желаете, господин? Скоро я начну вторжение. Но для начала нужно преподать урок этим жалким колдунам. Я сожгу их город дотла, и о нем не останется даже воспоминаний. Они что, шутят? Что будет с нами? Терпение, молодой рыцарь. Король предвидел и это. Ты еще сыграешь свою роль в его великом плане. Ажир, Удар, Дутарус Я свободен после десяти тысяч лет тюрьмы, но мой родной брат по-прежнему считает меня под лицом. Я покажу ему свою истинную силу. Я докажу, что демоны не властны надо мной. Ты в этом уверен, охотник? Ты точно знаешь, что твоя воля принадлежит тебе? От тебя разит могила смертный. Ты пожалеешь, что встал у меня на пути. Ну, нападай. Увидишь, мы стоим друг друга. Этот поединок может продолжаться вечно. Ладно. Говори, что тебе нужно. Ну что ж, слушай.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 А моему нынешнему господину было бы выгодно поражение Легиона. С какой стати я должен верить твоим словам, человечушка? Мой господин видит все, охотник на демонов. Он знает, что ты всегда стремился к власти. Теперь же она сама идет к тебе в руки. Только возьми ее, и от твоих врагов не останется мокрого места. Наконец-то лиса избавлены от порчи. Но если я заберу силу Черри по себе, то стану могущественней любого из архимондовых прихвостней. Да, эта сила должна стать моей. <связь> И теперь она моя! Падлый демон! Что ты сделал с моим братом? Это я, Фарион! Такой, каким я стал! Нет. Дан, как ты мог? Повелитель нежити уничтожен, а земля со временем залечит свои раны. Ценой гибели твоей души? Ты не брат мне. Уходи и никогда больше не появляйся в наших землях. Да будет так, брат. Древо залечит свои раны, как и этот мир. Жертва была принесена. Люди, эльфы и орки, все они, забыв былые распри, объединились против общего врага. Сама природа восстала против тьмы, и тьма отступила. Пророчество исполнилось. Этот мир спасен, и ему больше не нужны хранители. Будущее теперь находится в руках смертных, И имя Медива вновь станет легендой, Одной из множества легенд далекого прошлого. «Вот уже несколько месяцев нет никаких известий от лорда Архимонда. Сколько можно присматривать за этой поганой нежитью? Зачем мы здесь торчим?» «Детерок, нам приказано наблюдать за этими землями. Мы должны оставаться здесь и следить за тем, чтобы армия Плети была готова к выступлению». «Верно». Но мы уже давно не получали никаких указаний. Легион давным-давно разбит. Неужели они ничего не знают? Сложно сказать. Но чем дольше они будут командовать, тем хуже для плети. Что? Кто это? Приветствую вас, повелители ужаса. Как мило, что королевство не осталось без присмотра. Премного благодарен, но больше в ваших услугах я не нуждаюсь. Принц Артес. Это наша земля. Блять, принадлежит легиону. Уже нет демон. Армии твоих повелителей разбиты. Легиона больше нет. Пришла пора уйти и вам. Никогда. Последнее слово еще не сказано, смертные. Мы знали, что ты вернешься к нам, принц Ардес. Я действительно вернулся, но изволь обращаться ко мне как к королю, ведь это моя земля. Теперь мы должны очистить это королевство от смертных. Но, мой король, люди бегут из своих деревень. Они бегут к ущельям. Если им удастся скрыться в горах, мы не сможем найти их. Тогда мы должны перерезать их всех до того, как они скроются. Их смерть станет последним подарком для Нарзула. Как больно! Что со мной? Попашу, а близится. Сила на Времени почти не осталось. Вам нужна помощь, король Артес? Нет, боль ушла. Но я совсем лишился сил. Что-то пошло не так. Может быть, стоит отозвать войска? Нет, я должен довести начатые до конца. Вернемся к этой загадке, когда покончим с делами. Наконец-то с Альянсом покончено. Уничтожив отставших, мы сможем.. А -а -а Опять! Это я. Мой король, вам плохо. Отвези меня обратно в столицу. Меня ждет дальняя дорога. Сильвана! Мы так рады вашему приходу! Как я могла не прийти? Не знаю почему, но голос Повелителя Тьмы больше не звучит в моей голове. Я снова принадлежу себе. Думаю, Повелителем Ужаса известна причина этой перемены. Нам удалось узнать, что Повелитель Тьмы теряет свою силу. Она угасает, и вместе с ней угасает его способность командовать нежитью, такими как ты. А король Артес? Несмотря на то, что его рунный клинок Фрост Морн обладает огромной магической силой, сила самого Артеса со временем исчезнет. Это неотвратимо. Ты намерен избавиться от него? И хочешь, чтобы я помогла тебе в этом? Пусть Легион разбит, но мы не позволим какому-то смертному помыкать нами. Артес будет уничтожен. Келтузет верен своему господину и ни за что не предаст его. Но ты... Я ненавижу его. У меня есть свои причины для мести. Артес уничтожил мой народ и превратил меня в это чудовище. Может быть, я и приму участие в вашем заговоре, но сделаю это по-своему. Я не доверяю ей. Сердце ее все еще принадлежит народу эльфов, она никогда не станет нашим союзником. Не нужно делать поспешных выводов. Ее ненависть к Артесу послужит нашему общему делу. Согласен. Что ж, если этот вопрос решен, мы можем приступать. ступы усиливаются? Да. Мои силы на исходе. Мне уже едва удается командовать воинами. Повелитель Тьмы сказал, что если я не доберусь до Нортренда в ближайшее время, все пропало. Не бойтесь, мой король. Все готово к отъезду. Корабли ждут у берега и... Боюсь, что планы немного изменились, король Артес. Ты никуда не поплывешь. Измена! Это ловушка. Тебе не следовало возвращаться сюда, смертный. Ты ослаб, и мы взяли под контроль большинство твоих воинов. Похоже, твое царствование оказалось недолгим. Мой король, их слишком много. Бегите из города. Я сам выберусь отсюда и отыщу вас. Хорошо, король мертвых. Желаю удачи. <мирает> Мы должны быстрее выбраться отсюда. <мирает> Благодарю вас, сударыня. Но где же ваша госпожа? Где Сильвана? Она велела нам найти вас, великий король. Мы должны сопровождать вас при переправе через реку. Здесь мы устроим привал, Великий Король! Почему именно здесь? Мы должны найти Кэлтузеда прежде... Нас обманули! Я приказываю вам прощаться... ...неребенно! Что здесь происходит? Дельвана. На этот раз тебе не уйти, Артес. Настал час расплаты. Предательница! Что ты со мной сделала? Эту отравленную стрелу я приготовила специально для тебя. То, что ты сейчас испытываешь, лишь малая толика боли, терзающей мою душу. Тогда прикончи меня! Быстрая смерть... Вроде той, которой ты наградил меня? Нет. Ты будешь страдать. Мой яд не даст тебе убежать. До встречи в аду, ублюдок. Назад, безмозглые твари! Ваше время еще не пришло, мой король. Так просто ты от меня не отделаешься, Артас! Я тебя из-под земли достану! Действие яда скоро пройдет. Все готово для вашего путешествия в Нортренд. Келтузет, ты был верным другом. Я не знаю, что нас ждет впереди и вернусь ли я из этого путешествия. Я хочу верить эту землю тебе. Ты должен заботиться о ней до моего возвращения. Я сделаю это, король Артес. Не беспокойтесь. Госпожа, вас что-то беспокоит? А тебя нет. Сестра? Несколько дней назад мы были всего лишь рабынями повелителей тьмы. Нашей единственной задачей было убивать его врагов. А теперь мы свободны. Госпожа, я не понимаю вас. Мне казалось, такой поворот дел должен радовать, а не огорчать. Что за радость может быть в этом проклятии? Мы все еще не нежить, сестра. Мы чудовища. Кто мы, если не рабы этого проклятия? Приветствую тебя, леди Сильвана. Мы с братьями крайне признательны тебе за помощь в свержении Артеса. Я пришел, чтобы предложить тебе встать на сторону нового мирового порядка. Вариматос, мне было нужно одно — увидеть труп Артеса. У меня нет ни времени, ни желания заниматься политикой. Осторожнее, миледи. Не стоит сердить нас. Мы будущее этих проклятых семель. Или ты присоединишься к нам и обретешь свою талику власти? Или тебя просто вышвырнут вон? Я слишком долго была рабыней, повелитель ужаса. И не собираюсь жертвовать своей свободой ради того, чтобы подчиняться вам. Как пожелаешь. Ты сама выбрала свою судьбу. Ну что, демон? Скажешь что-нибудь на прощание? Сильвана, не убивай меня. Поверь, я еще пригожусь тебе. Типичный демон. Готов продать всех, лишь бы спасти свою шкуру. Говори, я слушаю. Я в курсе планов моих братьев. Я знаю, где расположены их главные силы. Возьми меня к себе на службу, и я помогу тебе победить их. Хорошо, Варимадос. Я дам тебе шанс доказать мне свою преданность. Но помни, я буду следить за каждым твоим шагом. Нортренд, как давно я здесь не был. Повелителю тьмы грозит опасность. Мы должны как можно быстрее добраться до Ледяной Короны. Мой король... Сперва нам нужно развить лагерь. Но на этом острове почти нет ресурсов. Это еще кто? Похоже на высших эльфов. Они-то что здесь делают? Мы мстители, принц Артас. Мы поклялись отомстить за гибель Кельталаса. Это мертвая земля Будет очищена. Нортренд принадлежит плете, Эльф. Вам не стоило появляться здесь. Прикончите их. Во славу плечи! Уничтожим их во имя Нерзула! Это еще кто? Благодарю за помощь! Рыцарь смерти. Меня послал на подмогу повелитель тьмы. Я Анубарак, король Азол Благодарю тебя, Анубарак. Но у нас нет времени для долгой беседы. Мы должны немедленно отправиться к ледяной короне. Жалкие эльфы. Неудивительно, что мы так легко расправились с их страной. Жаль, что я не смог остановить тебя. Давно не виделись, Артес. Принц Кель. И в самом деле давно. Так ты и есть предводитель этих эльфов? Я командую передовым отрядом. До сих пор ты сталкивался только с разведчиками. Посмотрим, что ты запоешь, когда встретишься с основными силами лорда Ильдана. Илидан? Так вот кто стоит за всем этим. Совершенно верно. За нами идет огромная армия. Сейчас она уже переходит ледяную корону. Ты не успеешь прийти на помощь своему повелителю. Считай это расплатой за Кельталас и все прочее. Борьтесь. Мои враги уже близко. У нас почти не осталось времени. Кто с тобой, Рыцарь Смерти? Мои силы на исходе, но это не важно. Он прав. Мы не успеем добраться до Ледника вовремя. Есть и другой путь, Рыцарь. Глубоко под нами находится древнее королевство Азол Руб. Оно переживает не лучшие времена. Но если мы пройдем через него, то без сомнения сократим путь. У нас нет другого выбора. Веди нас, Анубарак. Ты уверен, что по этим туннелям мы сможем добраться до ледника? Ни в чем нельзя быть уверенным, рыцарь. Нас ожидает немало опасностей. Но риск этот оправдан. Ладно, идем. Неплохо сработано, Риматос. Ты привел нас прямо к цитадели Детерока. Но кто эти смертные? Детерок подчинил своей воле знаменитого вождя людей. Кажется, его звали... Гарбан или Гилитас. Что-то вроде этого. Все людские имена для меня звучат одинаково. Вместо того, чтобы уничтожить оставшихся людей, Детерок подчинил их себе. В крепости их целая армия. Твой брат оказался умнее, чем я думала. Он мастер по части обороны. И еще бы. Штурмовать эту крепость — заведомо безнадежная затея. Да еще и с такой армией. Я и не собираюсь идти на штурм. Тогда давай убираться отсюда, пока он... Мои бандши завладеют душами этих несчастных. Они сами откроют для нас ворота. Ты понимаешь, что времени у нас не так уж много. Он вскоре заподозрит неладное. Конечно. Но если мы нанесем быстрый удар, детерок даже не успеет понять, что происходит. К оружию! Кому ты служишь, Смертный? Темная охотница, я жду ее воли. Стража вернулась. Открывайте ворота. Приготовьтесь. Сейчас или никогда. А теперь мои воины в атаку. Заклятие снято. Неужели этот кошмар кончился? Остановитесь, смертные. Нам нечего делить. Что тебе нужно, эльфийская ведьма? У нас общий враг. Последний повелитель ужаса Бальназар захватил столицу твоего королевства. Если ты поможешь мне расправиться с ним, я помогу тебе вернуть твои земли. Как мы можем тебе доверять? Ты служишь плети, которая причинила нам столько зла. Уже нет. Меня интересует одна лишь месть. Да будет так. Я соберу все, что осталось от моей армии. Встретимся у ворот. Скажи честно, ты ведь не собираешься возвращать им земли? Конечно, нет. Эти смертные будут лишь орудием моей мести. Госпожа, с каждым днем ты становишься все больше похожей на нас. Не забывайся, демон. «Столица хорошо укреплена. Бальназара нельзя назвать глупцом, госпожа. Взять город можно только и с мором». «В чем дело, демон? Ты струсил?» «Следи за языком, пес. Твое хвастовство не поможет тебе». «Прекратите, господа». Поберегите свои силы для Бальназара. Гаритас, я поведу свои войска в лобовую атаку, а ты пойдешь в обход. Неплохой план, миледи. Я готов последовать ему, чтобы вернуть столицу. Командуйте войсками. Пора начинать штурм. Лорд Гаритос, наши гномы так и не прибыли. С тех пор, как мы вошли в столицу, их никто не видел. От этих безмозглых гномов больше проблем, чем пользы. Но они нужны нам на передовой. Идиоты! Вы что, приказов не понимаете? Тут идет война, а вы пикник устроили. Выступайте немедленно! Сию секунду, лорд Гарритос. Ребята, выступаем! Платят копейки, да еще и орут постоянно. Что за жизнь? Все кончено, Бальназар. Вы Риматес? Да, госпожа. Прикончи его. Но я... Натризим не может убивать себе подобных. Конечно, я перебежчик, но убить... Это твой последний шанс доказать свою верность. Воспользуйся им. Ты не посмеешь. Что ж, вы сделали свое дело. Теперь я хочу... Чтобы ваши твари убрались из моего города, пока я. Прикончи и этого. С удовольствием. Столица в наших руках. Но мы больше не принадлежим плети. С этого момента мы будем называть себя отрекшейся. Мы найдем свое место в этом жестоком мире, демон. И уничтожим всех, кто встанет у нас на пути. Мы идем слишком медленно, быстрее. Повелителю тьмы нужна наша помощь. Перед тем, как отправиться на встречу с тобой, рыцарь, я оставил на ледяной короне своих воинов. Они будут держаться до последнего. Куда подевались твои воины? Ты же говорил, они должны быть здесь. Нежить или кто там тебе еще служит? Я сам не могу этого понять. Должно быть, им кто-то помешал. Это были мы. Мы все время следили за вами, дохлые ублюдки. Гнома Мурадина. Невероятно. Неужели в этом мире никого уже нельзя убить как следует? Мы скитались по этой земле с тех самых пор, как ты убил Мурадина Артес. Но мы сумели выжить, и теперь вождь Бельган привел нас сюда. Вы здесь не пройдете. Нам некогда возиться с этими глупцами. Вперед, Саферон. Отличная работа, Саферон. Я бы взял тебя с собой, но там, куда мы отправляемся, тебе делать нечего. Время повелителя на исходе. Быстрее! Подорвите заряды! Взрывайте мост, пока они не перешли Нет. его! Остановите их, пока они... Это вам за Мурадина! Вы не пройдете. К выходу из лабиринта ведут и другие пути. Мы сумеем найти один из них. Я помню тебя, предатель! Это ты убил Мурадина! Пора бы уже забыть. Тебе не пройти через эту дверь! Землетрясение пробудило темные силы, спавшие под льдом. Древние страшные силы. Мы поклялись, что не дадим им вырваться на свободу. Мы рискнем, гном. Нам нужно открыть эту дверь, и мы ее откроем. Так или иначе. Ужасный запах. Что это может быть? Если гном не соврал... Сложно даже представить, что или кто скрывается в этой тьме. Нам нужно быть начеку. Ты прав. Иди первым. Мы на территории древнего королевства. Будь осторожен, рыцарь. То, чего боялись гномы. Может быть где-то поблизости. Не может быть забытый. Сражайся, рыцарь. Сражайся, как никогда в жизни. Со всеми. Беги, рыцарь. Вверх по лестнице. А ну, барак, время на исходе. Еще далеко? Нет. Мы уже в Верхнем Королевстве. Отсюда мы попадем к основанию ледника. Но будь осторожен. Здесь немало коварных ловушек. Берегись! Обвалился весь проход. Раскапывать его нет времени. Я должен выбираться в одиночку. Надеюсь, Анубарак жив. Анубарак! Ты выбрался! Теперь я вижу, почему Повелитель Тьмы избрал тебя своим спасителем. Немногие смогли бы выбрать в эту дверь. За ней выход на поверхность. Хотелось бы снова увидеть солнце. Не забывай, наверху нас ждет Иллидан. Так что главное сражение еще впереди. Надеюсь... Лабиринт помог нам выиграть время. Мы добили своего, Анубарак. Нам удалось собрать армию. Войска ждут приказа. Приветствую вас, король Артес. Вы как раз вовремя. Наги Илидана и армия эльфов собрались у людника и... Артес, мой герой. Наконец-то Наконец ты живет. Мой господин? Стал в толще ледяного трона выявились разломы, через край с которой уходит твоя сила. Расадили. Но почему? Рунный клинок с Роудворн тогда-то тоже был заключен внутри трона. Я вытащил его из-за того, да, что он нашел тебя и перевел ко мне. Так и случилась. Сейчас, Сейчас лишь большой, большой опасность. опасности. Твой создатель, создатель, владыка демонов, Килл Каден, отправил своих, от своих сунтов заданий убить меня. Если не заберу задание нового трона раньше тебя все кончено. ледь будет уничтожена. Уничтожен, торопись, торопись я, передам я передам тебе все силы, какие, все силы сила, какие только как смогу. У меня снова было видение, повелитель тьмы. Он восстановил мои силы. Теперь я знаю, что должен делать. Пора закончить эту игру. Раз и навсегда. А ну, барак, время на исходе. Мы должны добраться до тронного зала раньше или дана. Зал находится в ледяной горе посреди долины. Проход можно открыть с помощью четырех магических обелисков, которые ее окружают. Воины Ледана уже добрались до двух из них. Мы должны отбить обелиски и сами привести их в действие. Простите, если я помешала вашим размышлениям, господин. Войска заняли исходные позиции. Открыв тронный зал, мы уничтожим Ледяной Трон, как и было обещано. Час пробил. Дни плети сочтены. Ты слышишь меня, Артес? Это конец. Или Дан доставил плете немало неприятностей. Пора напомнить ему, что он тоже смертен. Мы добили своего Анубарак. Тронный зал открыт. Пробил час плети. Ледяной трон мой, прочь с дороги демон! Уходи из этого мира и не возвращайся, иначе будешь иметь дело со мной. Я поклялся уничтожить его, и я выполню свою клятву. Никогда. Сами лиса Лардерона прошептали это имя. Артус. Я усмотрел, как ты рос для служения справедливости. Не забывай, наш род всегда правил, полагаясь на силу и мудрость. И я знаю, что ты проявишь сдержанность, будучи наделенным такой властью. своего народа ты узнаешь, что такое истинная победа. Знай это, ибо когда мои дни будут сочтены, ты станешь королем. Артас! Кровь твоего отца, твоего народа требует правосудия! Давай, трус, иди сюда и ответь за свои грехи. Русости. Я покажу тебе, что такое страх, и познакомлю с правосудием смерти. Хватит болтать! Такой с этим! Заплатишь за все загубленные тобой жизни, предатель! Храбрые слова, но, но ничего нет. у тебя не... Что? Вы думали, мы забыли? Вы думали, мы простили? Узрите же страшную месть! Отрекшихся! Сильвана. Смерть претим! И смерть ему живому! Не конец. Да Теперь все видят Пришло время Отрекшихся Вот и все Спасения нет Никому из нас